Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи Лотникова Лёля. И сейчас я специально для корпорации ЗУС покажу, как оформить заказ с электронного каталога через компьютер. Аналогично будет примерно так же и на телефоне. Итак, зашли на посылки, посылки на 3 www.ariflame.ru а далее кликнули на вот этого человечка, он у вас будет темненьким светиться. Как только ввели логин и пароль, он посветляет и кликаете на войти. Итак, мы зашли с вами в личный кабинет. Здесь мы оформляем с вами электро... с электронного каталога а этот, как его заказ. Итак, поехали. Где же мы возьмем заказ, вернее, каталог? Кликаем на вот эти три полосочки. Потом находим то, что нам нужно. Каталог. Идем на каталог. Он нам высветился. И сейчас будем перемещать в корзину то, что необходимо. Итак, это электронный каталог. Давайте его листать. Прежде чем листать каталог, давайте ознакомимся то, что нам здесь предлагают. Предлагают. Значит, прежде всего, в, здесь есть э, меню, где вы можете найти, и, или оглавление, где вы можете найти продукцию согласно э, вашего интереса. Если вам, вас интересует сейчас э, что-то из макияжа, значит, заходите в раздел, где макияж. Если мужская серия, вот, пожалуйста, заходим в мужскую серию. Если wellness, пожалуйста, заходим в wellness. Далее, обратите внимание, что у вас может встретиться на страницах. А вот такой значок возле каждого продукта, где на белом кружочке и такая черненькая корзиночка, темно-серая корзиночка. Это добавляй продукты в корзину. То есть над продуктом будет такая корзиночка висеть, значит можно его добавить. Над продуктом будет висеть еще вот такой значок, сейчас я его увеличу. Вот он, вот этот значок а в, на черном фоне будет и стоять. То это значит больше информации о продукте. Кликните на значок и покажет больше информации о продукте. Вот как сейчас только что показывали. Далее, а если будет стоять вот такой значок а на черном фоне и как значок видео, да, значит посмотрите видео. О продукте. Есть еще значок, который рассказывает об ингредиентах. Это вот будет белый кружочек с колбочкой и как бы продукт. Ну и конечно еще есть один последний такой значок. Это выгодное предложение. Итак, как же нам сделать заказ? Вот здесь нам рассказывают. Значит, открой каталог, полистай с помощью стрелочек. Вот этих стрелочек, которые нам помогают листать каталог. Далее, когда у тебя появляется вот такой значок, ты изучай подробнее описание продукта. Удаст, решил, что он, оно тебе, ну, тебе необходим этот продукт, значит, э, кликаешь на значок с сумочкой и попадает... Э, он тебе в корзиночку. Ну и в итоге сформируй список продуктов для заказа. Итак, поехали. Начинаем мы с вами листать э, каталог. Читаем внимательно. Допустим, нам необходима вот эта пенка. Где у нас значок с, корзино, с сумочкой? Вот он. Мы сейчас его кликнули и в корзиночку попадает у нас этот продукт. Далее нам что? Мыло тоже хочется? Ну, давайте кинем мыло. И мыло попало. Очень удобно попадают продукты в корзиночку. Не надо заморачиваться, переписывать а, коды. Все сразу хорошо перемещается. И также мы с вами, смотрите, вот а, нашли значок, дошли до значка, где у нас над продуктом стоит и корзиночка, и стоит над продуктом значок колбочки. То бишь мы хотим узнать состав больше об этом продукте. Кликнули. Вот, пожалуйста, нам рассказывают, из каких ингредиентов, так скажем, состоит туалетная вода. И показана, какая в ней концентрация. Допустим, нас это устраивает. Если мы с вами сейчас кликнем на туалетную воду, вот так, на туалетную воду, она у нас добавилась. Цена ее 2650, нам она уже за 2120, потому что здесь цены уже отображаются с 20% скидки. Но смотрите, какое интересное предложение на этой странице. Вам показывает, что еще есть крем, клад, крем для тела и клад тоже. Можно его отдельно заказать. Ну, давайте сейчас мы его закажем отдельно. Получается, что а, у нас крем 584 рубля, а цена ему 730. Ну, очень выгодно. Но на этой странице у нас есть еще очень выгодное предложение. Смотрите, если мы берем сразу же и крем, и туалетную воду, то мы можем нажать на корзиночку, где парфюмированный набор, парфюмерный набор, мы кликаем на корзиночку. И два продукта нам обходится 959 рублей. Смотрите, какая огромная выгода, какая огромная скидка. Значит, нам вот эти продукты нужно просто убрать, нажав на крестик. И так далее. Продолжаем с вами выбирать продукты, которые нам очень-очень необходимы. Хотела найти с видео... Ну, наверное, это надо долго листать, чтобы еще посмотреть видео о каком-нибудь продукте. Пока еще все-таки корзиночки и состав. Ну, если будет необходимо, и вы встретите, вы, конечно, посмотрите это видео. А мы с вами пока перейдем на губные помадки. Ну, хорошо, заходим мы на губные помады. Их три сорта. Как же нам их выбрать? Давайте кликнем, и вот нам выбирают. Показывают три сорта губных помад. Нам нужно просто выбрать, какую губную помаду мы хотим. Вот так нам показывает нашу стоимость за единицу. И добавить в корзину. Добавили в корзину. И теперь нужно перейти в корзину. Теперь мы с вами перешли в корзину. Наши продукты лежат в корзине обращаем внимание что тут у нас еще дополнительного подарочный женский пакет, подарочный пакет женский нам всего лишь за рубль добавляет праздники идут отлично значит очень дешево нам достается этот пакет. Здесь регистрационная плата. Сейчас мы находимся в кабинете новичка, который в течение 7 дней не сделал заказ. Если бы он сделал заказ на минимум 25 бонус баллов, то у него бы регистрация была бы бесплатной и он бы уже сэкономил эти 349 рублей. Ну что ж, если вы уже не сделали заказ за это время, 349 рублей берется один раз. И далее предлагается нам с вами каталог. Всего лишь за 9 рублей, который стоит 45 рублей. Каталог следующего периода. Ну и пакет. Как же без него? Пусть он будет у нас за 3 рубля. Итого у нас получилось по сумме. Сумма заказа 160, 1651 рубль на 23 бонуса балла далее мы просматриваем все акции которые нас очень сильно интересуют далее проходим на кликаем на далее и переходим на акции которые предлагает нам компания это вот эксклюзивно онлайн смотрите Набор всего лишь за 319 рублей. Это, ну, я бы назвала так даром. Да? А этот за 359 рублей. Если мы с вами хотим, мы его добавляем вот так и кладем в корзину. Он еще 6 баллов нам приносит. Дальше. Здесь у нас, если мы хотим с вами показывать, много каталогов разносить, то мы можем взять каталоги, добавить каталоги, допустим, набор из трех каталогов, из пяти каталогов, или просто один каталог. Один каталог стоит 45 рублей. А если мы добавляем три каталога, то уже получается, что 105 рублей всего лишь... Всего лишь 105 рублей. Это будет три каталога. Так. Или там, допустим, совсем элементарно. Получается 150 рублей. Мы делим на... 5 каталогов и получается, что каталог нам обходится всего лишь 30 рублей. Ну, пока я не добавляю. Здесь еще другие предложения недели. Те, которые буквально на этой неделе а, существуют предложения. Вы выбираете, смотрите, все, что необходимо, добавляете. Вот 279 рублей. Это очень выгодное предложение. Просматривайте, добавляйте, что вам нужно. Есть еще очень умный шопинг, где вы тоже можете прогуляться, этот шопинг погулять, посмотреть это равносильно, как вы пошли по супермаркету, просматриваете все, посмотрели все, что нужно, добавили. Итак, мы с вами разобрались корзину, мы с вами положили и кликаем на слово далее. Вот здесь нам нужно выбрать с вами доставку. Все будет зависеть от того, где вы живете. Давайте кликнем. А доставка курьером или почтой, это только но ну, почта это когда мы с вами очень далеко живем. А доставка курьером это в больших городах, где есть сервисные центры. Итак, в основном распространенная в пунктах выдачи. Вот здесь вы вводите, вот здесь вы вводите город, который, в котором вы проживаете. Допустим, я пишу Георгиевск. И мне э, Георгиевск. Но прежде мне надо выбрать, какой, пункт, какой метод доставки я хочу выбрать ну beauty центр где существует в городе я говорю это там буквально 15 городов таких пункт выдачи постамат это практически в каждом городе есть и пятерочка магазин пятерочка это он настолько распространен что он находится даже в районных центрах в небольших селах есть пятерочки вот поэтому допустим я выбираю пятерочку я выбрала пятерочку так Напишу снова. Георгиевск. Надо было сразу. Георгиевск. И вот мне предлагают. Да что такое? Неправильно написала. Георгиевск. Вот. И мне сразу, смотрите, предлагают сколько адресов, сколько пятерочек находится в городе Георгиевске. Допустим, это город. А нам нужно с вами а, так уже перескочила, да? Значит, а нам нужно с вами, допустим, небо, ну, такое большая, огромная страница. я. Так, пятерочки есть у нее? Давайте проверим. Не показывает. Сейчас еще раз попробуем. Потому что подбирать надо себе доставку таким образом. Так, в Лысогорской нету пятерочки, не показывает. Хорошо, значит, нам не подходит эта доставка. И таким образом мы с вами выбираем, какой ближайший к вам есть населенный пункт, где мы можем а, выбрать ну, ту или иную доставку. Сейчас, так, ну, выбираем, допустим, вот этот адрес на на Батакской улице. Вот мне даже показывают город, где находится этот магазин. Мы с вами выбрали эту доставку. Вот пункт выдачи пятерочка. Написано адрес. Все, все, все, все. И режим ее работы. Все подробно расписано. Итак, кликаем далее. Мы с вами выбрали. И тут нам предлагают очень выгодную сделку такую, что, чтобы ваша доставка была бесплатная, нужно выбрать продукт. Допустим, если мы выбираем вот этот продукт, сама доставка вот по моему вот адресу, который я выбирала, стоит 200 рублей. Значит, если я выбираю продукт, ну, допустим, крем для загрубевшей кожи, он стоит 455 я его кладу а, в корзину, и э, тогда я не буду платить за доставку. Ну, допустим, я положила. Я положила, и здесь нам нужно обязательно, смотрите, прочитать. Сборка, отгрузка заказа в выбранный пункт осуществляется только после стопроцентной оплаты. Оплатить заказ необходимо в течение 5 дней удобным для вас способом. То есть, как только вы заплатите, только тогда... Вам пойдет ваш заказ. Если оплата не поступит, заказ будет автоматически отменен. И восстановить его будет невозможно. Я рекомендую оплачивать сразу. И рекомендую оплачивать э, просто картой, э, любой вашей картой через онлайн-банк. Я оплачиваю все через Сбербанк. Это очень удобно и быстро приходят деньги. Итак, мы информацию получили, кликаем «Далее». И далее мы начинаем с вами разбираться про наш заказ. Посмотрите, вот пишут, сколько продуктов у вас в корзине. Продукт вместо платы за доставку у нас добавленный. И сумма заказа наша с вами составляет 2006 рублей. А стоимость доставки идет бесплатно. 32 бонус-балла. Все, мы с вами здесь почитали. Вот здесь, когда вы уже начнете делать стабильно заказы, вот здесь вы будете видеть, сколько у вас начислено объемной скидки, это кэшбэк, там от 5 до 22%, до... Кэшбэк от 5 до 10%. И 10, и 5% в зависимости от э, объема заказа. Потом еще, еще до 22% будет увеличиваться. И на этом сейчас не будем останавливаться. Здесь будет полная информация. Итак, мы с вами разобрались, что именно э, доставка будет именно вот в этот город, что на эту улицу, что вот этот режим ее работы. И как только мы с вами убедились, что мы сделали все правильно, мы кликаем на «Оформить заказ». Вот и все. Заказ сделаем.